Да где же мои ребятки? Да куда же это они спрятались-то? Не вижу нигде моих ребяток. Тут-то что ли спрятались? Ну-ка. Нету. Да где же это они? Тут-то что ли? Тут-то тоже нету. Ой-ой-ой. Куда они делают? Ой, кто-то дышит. Ну-ка тут что ли? О, нету. Ой-ой-ой. Тут это? Нету. Тут такая. Уголомный хороший мальчик. Э, да, да. Второго где? надо искать. Тут что ли? Опа! Нет, Баба. я думала, тут что ли дышит кто-то? Ну-ка, где тут что ли? Ну-ка тут что-то. Что опять я? Гали, опять спать. я говорю, а что -ли? Почему? Ты, никуда не можешь спрятаться. Да почему я не могу спрятаться? Ну, куда? А почему ты я не могу спрятаться? Куда? Ну куда-нибудь, например. Думаешь, я туда не влезу, что ли? Да. А ты думаешь, я такая ошибка толстая? Я читаю. Раз, два, три.